Дорогие мои, а как давно по себе разрешали танцевать? Кто последний раз танцевал и когда? Помните ли? А ведь это простое бесплатное упражнение для того, чтобы начать ценить себя, начать любить себя, уважать себя. Когда мы двигаем телом, даже если этого давно не делали и не очень получается, можно это делать в душе вряд ли кто-то в семье пойдет за вами смотреть и делайте это как будто за вами никто не смотрит включите себе музыку в телефоне сегодня не надо тащить громадный магнитофон э, в, в санузел чтобы там танцевать просто на телефоне включили любимую музыку и немножко потанцевали и это поможет вам раскрепоститься поможет начать любить себя ценить себя уважать себя и это простое упражнение, которому вы можете уделять каждый день 5 минут, и оно будет менять вашу жизнь.